Чувствовали ли вы когда-нибудь, что интроверт или экстраверт не полностью описывает вас? Чувствуете ли вы, что ваша интроверсия колеблется, в зависимости от людей вокруг вас, или времени, в течение которого вы общаетесь с людьми? Если вы не попадаете ни на одну из сторон спектра, ты, наверное, амбиверт. Итак, вот семь признаков, что ты амбиверт. Во-первых, вам нравится общаться, и вам просто нужно время для отдыха. Вам нравятся вечеринки? Как ты провел время на вечеринке? Экстраверты любят быть в окружении людей на вечеринках разговаривать со многими людьми без необходимости делать перерыв для перезарядки. Интроверты обычно не не так любят вечеринки и предпочитают оставаться со знакомым лицом или группой друзей на весь вечер. Амбиверты, с другой стороны, могут использовать свой внутренний экстраверта и общаться с большим количеством разных людей и получать удовольствие от общения с новыми и знакомыми лицами, но они также могут проводить некоторое время простое со своими друзьями или в одиночестве, чтобы восстановить силы, прежде чем снова погрузиться в толпу. Во-вторых, ты хорошо умеешь управлять людьми. Обращаются ли к вам другие люди во время кризиса? В зависимости от ситуации, как интроверты, так и экстраверты могут стать хорошими лидерами. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Harvard Business Review, на примере сети доставки пиццы, экстравертный руководитель с пассивными сотрудниками, как правило, приносит больше успеха в бизнесе, но более низкая прибыль, когда сотрудники были более инициативны. С другой стороны, бизнес получал большую прибыль, когда инициативные сотрудники находились под более замкнутым руководством. Это хорошая новость для амбивертов, кто может проявлять интровертные и экстравертные характеристики, основываясь на потребностях своих сотрудников и приспосабливаясь к их команде. Номер три. Вас легко узнать. Легко ли вам завязать разговор с незнакомым человеком? Интровертам трудно сразу же открыться, сразу, в отличие от экстравертов, которые могут начать разговор довольно легко. Амбиверты находятся где-то посередине. Они не против начать разговор с кем-то, кого они не знают. Но они также неизвестны тем, что находятся в центре внимания или имеют общительную личность. Амбиверты могут легко направлять разговор и сделать его приятным время для себя и их нового друга. Похоже ли это на вас? Номер четыре. Вы хорошо работаете как в одиночку, так и в группе. Предпочитаете ли вы работать в одиночку над задачей или сотрудничать с другими? Интровертам, как правило, нравится работать в одиночестве, но им часто бывает трудно поделиться своими мыслями в группе. С другой стороны, экстраверты хорошо работают в группе, но они могут быть не так мотивированы на работу, когда они находятся в одиночестве. Амбиверты занимают золотую середину и преуспевают в обеих ситуациях. Они могут быть отличными организаторами, помогая интровертам говорить в группах, и они также могут быть хороши в направлении своего внутреннего фокуса, когда работают в одиночку. Номер пять. Вы хороший слушатель и коммуникатор. Известно, что интроверты — отличные слушатели, в то время как экстраверты отлично умеют излагать свои мысли. Амбиверты берут частички обеих личностей. Они знают, когда нужно говорить, а когда слушать, и обычно они могут уловить, улавливают, что другие хотят или что нужно услышать другим, что делает их отличными посредниками. Номер 6. Вы знаете, когда доверять людям. Считаете ли вы, что ваша интуиция почти всегда верна? Интровертам трудно открыться, часто дистанцируются от других, прежде чем полностью довериться им. Экстраверты общительны, но они также могут доверять другим вначале слишком сильно. Амбиверты, как правило, более проницательны и знают, как сделать так, чтобы, чтобы другая сторона чувствовала себя непринужденно, а также как предоставить нужную информацию в нужный момент. И в седьмых, ты бы предпочел, чтобы твои выходные были заполнены до отказа. Вы бы предпочли, чтобы ваши выходные были наполнены деятельностью или без стресса. В то время как интроверты предпочитают заниматься своими делами и расслабиться, амбивертам нравится время от времени выходить на улицу. Пребывание дома слишком долго, хотя и приятно время от времени, но может истощить их. И они часто находят способы пообщаться в выходные. Относитесь ли вы к какому-либо из вышеперечисленных признаков? Есть ли такие, которые мы упустили? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно. Ссылки и использованные исследования перечислены в описании ниже. На этом пока все, друзья, до следующего раза. Супер спасибо.